Каждый день начинается со звонка коллектора. Угроза родственникам и поручителям? Кредиты обернулись ночным кошмаром? Коллекторы не дают покоя ни днем, ни ночью? Хватит бояться и копить долги. Есть законные способы списать кредиты. Юридическая компания «Опора». Спишем кредиты под ноль, с гарантией и без последствий. Бесплатная консультация. Звоните 234-91-30. 234-91-30.